Добро пожаловать в MuseCore за минуту, серию коротких видео, которые помогут вам быстро освоиться с программой MuseCore. Я доктор Джордж Хест, и в каждом из этих видео мы рассмотрим некоторые базовые функции новой версии этой программы. Newscore это бесплатный нотный редактор с открытым исходным кодом, который является отличной альтернативой программам Final и Sebelius. Ее можно бесплатно загрузить с сайта, указанного на экране. Урок третий. нот В программе Musecore 2 существуют два основных способа вода нод вот мышкой и пошаговый вод клавиатурой. Самый легкий способ наведение и щелчок мышкой. Перед этим для удобства вы можете увеличить изображение на странице. Нажмите кнопку ввод нот, щелкните на нужную длительность ноты и затем щелкните на нотоносца. Но если честно, никто не собирается использовать no этот метод для ввода более чем одной или двух нот. Он просто слишком медленный. Поэтому давайте сразу перейдем к изучению некоторых используемых для этого клавиш. Клавиши для выбора длительности нот показаны в таблице на вашем экране. Я советую вам просто попытаться запомнить, что четвертная нота выбирается клавишей 5. Отсюда довольно легко запомнить остальные Остальные клавиши, так как число увеличивается с увеличением длительности ноты. Вы можете использовать цифры, расположенные над алфавитными клавишами или цифровой панели с блоком. Итак, давайте теперь введем ноты первого такта, используя клавиатуру. Сначала давайте удалим этот такт. Просто щелкнем по нему и нажмем клавишу Backspace. Наша первая нота находится во второй половине такта на счет И4. Нам нужно разбить эту паузу. Итак, я щелкаю по паузе и затем нажимаю цифру 4, обозначающую длительность восьмой ноты, чтобы разделить ее на две восьмые ноты. Используйте стрелки для перемещения на вторую половину четырехмерного такта. И теперь мы готовы к воду первой ноты. Я нажимаю клавишу N для входа в режим ввода нот. Восьмая нота уже выбрана, и мне остается... Просто щелкнуть прямо здесь. Это довольно простой метод, и мы можем продолжать вот нот, пользуясь мышкой. Но существуют лучшие способы. же, как существуют клавиши для выбора длительности нот, вы можете использовать клавиатуру для ввода высоты нот, печатая их буквенные названия. Высота нот будет диатонической, поэтому в этой песне буква D будет обозначать ноту Ре дис. Нажмите стрелку вниз, чтобы изменить ее на ре натуральную. Теперь напечатайте ми, ре, ми. Заметьте, что на этот раз нота ре натуральная. Если вы ошиблись, нажмите клавишу Backspace или Ctrl Z для отмены действия. Следующая нота имеет лигу. Mewscore автоматически добавляет ноту на конце лиги. Итак, выберите сначала длительность второй ноты, в нашем случае 6 для половинной ноты, и нажмите Shift равно или плюс. В программе также имеется виртуальная клавиатура, при помощи которой можно выбирать высоту ноты. Перейдите в меню Вид и выберите фортепианная клавиатура, или просто нажмите клавишу P. Вы увидите, что на клавиатуре обозначена нота средняя C до первой октавы. Выберите длительность ноты, и затем сыграйте нужную ноту на клавиатуре. Для следующей ноты, ноты с точкой, выберите в начале длительность, Базовые четвертной ноты. Затем нажмите точку, чтобы добавить к ноте точку. И затем щелкните мышкой на клавиатуру. Теперь нажмите 4 и введите 4 восьмые ноты. И наконец нажмите 7 для целой ноты. И затем Shift равно или плюс для ввода ноты с лигой. Итак, теперь у нас есть наша первая музыкальная фраза. В следующем видео мы более подробно ознакомимся с этой темой, используя некоторые еще более быстрые методы ввода.